Здравствуй, мир. Ну, могу сказать сразу, кто динамир не катался в жизни видал. Вот такие вот лыжи мне на тестах. Ну, сама идея ставить на эти лыжи катальные крепления для меня не ясна, непонятно даже в формате вот таких вот универсальных ходильных креплений. Вообще не понимаю, то есть на мой взгляд это исключительно лыжи для аскитура, альпинизма и вообще по-другому воспринимать ее не надо Вообще, то есть надо ставить исключительно ТЛТ и ходить куда-то вот на комустах и на рюкзаках, все а, При этом я не скажу, что вот при всем при том, что вот сейчас реально меня эти лыжи конечно убили, но я не могу сказать, что это лыжи вот отстой Просто эти лыжи надо правильно понимать, правильно их готовить и правильно их использовать Значит, лыжи хорошо работают на хорошем снегу, на хорошем склоне, на ровном уклоне, на ровном снегу да, То есть, в хороших условиях То есть, ровно те условия, ко... за которыми, собственно, ходят люди на комусах И лазят с лыжами на рюкзаках Потому что ради разбитого склона под подъемником, даже после хорошего снегопада Ну, в общем, на скитуры не ходят Вот в тех условиях, в которых, да, вот, вы можете получить... Зайдя на них на камусах, эти лыжи будут хорошо работать, да, они будут, они требуют скорости, они требуют внатяг, они требуют равномерного э, формата снега, фактуры, и в этих условиях они едут, да, они едут все. Там, где начинаются бугры, следы расколбас, у них начинаются артефаки и с ними все как-то да и то я бы сказал так что с ними все не трагично их немножко разносят потому что они жестковаты с другой стороны я понимаю что эта жесткость на ровном поле она будет мне играть в плюс вот они э -э -э распрыгиваются на задник с другой стороны я понимаю что если я дропну в чистом поле они сработают этими задниками меня мягко приземлят то есть вот такое вот ощущение то есть при тех условиях теста которые были у меня сейчас с отстой но при тех условиях Катание, которое для них предназначено Я абсолютно точно понимаю, что это будет все нормально С ними, то есть это Big Mountain Скитор, альпинизм, лыжи Вот а, Опять-таки тоже вопрос, как их оценивать И как, и что, и кому, и как То есть, ну вот лыжи для тех, кто Вот уже совсем расстался С, с катанием под подъемником С катанием со стороны курорта И уже готов серьезно За снегом в хорошем, идеальном состоянии гоняться. Вот для этих, как бы, людей, это лыжи да, хороший вариант. Для всех остальных, для начинающих фрирайдеров, там, для кого угодно, нет, это не тот случай, это не вот те лыжи, которые нужны, и не надо вот думать, что вот от того, что вот они жесткие, да, от того, что как-то они вот какие-то вот такие вот с какой-то умеренной такой шириной плавностью формы там с растянутым рокером и без заднего рокера то это какое-то универсальное решение вы там приехав на какой-то курорт на них да в отсутствие снега там прекрасно покатайся под подготовленной трассе вот вообще рядом не лежала вообще не для этого и не думайте все забудьте и расслабьтесь все в остальном как-то вот и все больше сказать нечего то есть лыжи для правильных понимания правильного использования, да все по-другому никак поэтому я их Опишу и в рейтинге в какой-то заключать не буду, потому что у нас пока нету рейтинга на скит -ур. Надеюсь, он как-то там появится в обозримом времени, но пока его нет Условий нет, возможностей нет, производитель лыж на тесты не дают, а в рамках одного дня много не натестишь Вот, все, пойду за следующими, следите за сайтом, за обновлениями в соцсетях Все, встретимся, пока!